Чем бы дитя не тешилось, но лишь бы экспертного уровня. Именно так можно характеризовать серию курф от Fisher. Здравствуйте! Серия курс от Фиша появилась еще в прошлом сезоне. И, в общем-то, понравилось, как бы, и нам понравилось, и людям понравилось. И много позитивных отзывов о ней. В этом году, в этом новом сезоне, она пополнена двумя моделями. Это Май Курс и The Curve GT. Значит, My Curve – это женская спортивная экспертная любительская лыжа для женщин, ну, которые предпочитают очень спортивный стиль катания. То есть тем, те женщин, которые бывшие спортивные, спортсменки, либо предпочитают такую стилистику катания, такую хордую, мочильно. Вот. И те, которых не устраивает, в общем-то, женские лыжи, которые вынуждены подбирать себе. Лыжи из унисекса, ну то есть мужские, грубо говоря. Вот ну, теперь у них появилась такая альтернатива, это в общем-то спортивная лыжа для женщин. Серия декурф. Славное радио, славная Ростовка, все как бы хорошо. И новая мужская, ну назовем это так унисекс лыжи в этой серии, это курс GT. А, в общем-то, в принципе, все как и в серии декурф спортивная лыжа со спортивными технологиями, со спортивным характером, со спортивным драйвом, вот, но более упрощенной версии, для того, чтобы можно было кататься целый день и не убиваться на склоне. Эта модель немножко пошире, талия 80, радиус у нее 16, и у нее а, сделано трех... тройной радиус, то есть носок и пятка короткого радиуса для легкого входа в поворот и динамичного выхода из него, и середина с более ровным вырезом, для того, чтобы можно было круизно кататься и сохранять силы, как бы, они а не убиваться в каждом повороте, в каждом метре поворота. Вот. Сайволл Сделан хитро, он сайдвол АПС, но он хитрой формы, а, который не надо стачивать при заточке контов. То есть и, и все будет хорошо. А скользяк, стандартный, шишевский спортивный скользяк серии Curve. У контов более твердый материал, износостойкий, середина более скользкая, желтая. В принципе, вот такая вот новинка. В серии Curve В остальном три модели Это The Curve, D-Curve, Curve DTX и Curve T Они так и остались без изменений Изменился только немножко топ-шит и дизайн Ну вот и все, в принципе Таким образом Серия курф стала еще Более широкой такой И, наверное, захватит больше Себя аудитории будет у нее вообще все хорошо вот. В остальном В остальном у Фишера все как осталось Все как и прежде Немножко изменилось серия рейнджер убили Big Six ну в принципе невелика потеря все будем искать на тестах чтобы не пропустить Подписывайтесь, ставьте видео вот так пока